на самом деле есть марсиане. к разработке совместных мер для обеспечения равных условий конкуренции на всем пространстве объединения нашем более эффективную кооперацию по освоению космоса.